Приветствую вас, уважаемые друзья! В сегодняшнем видео я вам расскажу, как получить в свой бизнес сотрудника, которому не нужно платить ни копейки. На связи с вами Елена Туманова, я консультант благотворительного холдинга GMMG и одна из основателей команды Smart Money. Каждый партнер нашей компании и каждый партнер нашей команды имеет такого сотрудника в своем личном распоряжении. Таким сотрудникам не нужно платить деньги и вы их можете иметь просто на любом этапе развития вашего бизнеса. Давайте я вам расскажу, как работает мой личный помощник, работает в Телеграме и ведет всю мою бухгалтерию относительно моей работы в благотворительном кодинге GMMG. Он присылает мне отчеты каждую минуту, каждую секунду и 24 часа в сутки. Если я захочу посмотреть состояние моих дел в моей компании, в моем бизнесе, я захожу в Телеграф и вижу всю статистику. Я вижу, сколько людей у меня зарегистрировалось в мой бизнес, сколько людей активно, э, сделали активации в благотворительном холдинге GMMG, сколько денег поступило мне на счет, какое количество дивидендов я получила со своих инвестиционных пакетов и так далее. Давайте перейдем непосредственно моему боту-помощнику, боту-администратору, боту-бухгалтеру. Я перехожу на страницу своего бота. Моего сотрудника зовут бот-администратор или бот-бухгалтер, как я его называю. Абсолютно удобный помощник, еще раз повторяю, платить ему не нужно. И каждый партнер нашей компании благотворительный органов GMMG получает такого бота в подарок. Он может его настроить и будет видеть всю статистику работы вашего бизнеса. Ну, а, конечно же, для партнеров моей команды и нашей команды Smart Money у нас есть еще более крутое предложение. Таких помощников наши партнеры получают несколько. И все они абсолютно не требуют никакой оплаты за свой труд. Своего помощника вы получите в ВКонтакте, еще одного помощника вы получите в Телеграме и еще очень много интересного. Ну, вот давайте посмотрим, как же работает этот бот? Мы посмотрим мою статистику. Так как на нашем обучении Smart Money мы позиционируем, что каждый наш партнер, каждый наш курсант, выполняя наши инструкции, начинает зарабатывать в нашем хомбинге. И при правильной настройке, при выполнении всех инструкций и рекомендаций, вашу команду будет приходить, от 30 до 50, а в некоторых случаях и до 100 партнеров. Все зависит от вашей активности. Для статистики, для того, чтобы показать, как все работает, я взяла месяц январь. Все вы знаете, что январь был не очень активный месяц. Многие партнеры уходили в отпуск на две недели, как минимум. Я тоже, конечно, отдыхала но тем не менее так как у меня вся стратегия настроена бизнес работает практически на автопилоте вот такая активность была в моем бизнесе и мой помощник мой год администратор он конечно не отдыхал ни секунды он продолжал свою работу итак давайте же посмотрим сколько партнеров пришло ко мне в команду за январь месяц ну немножечко давайте даже Чуть-чуть подальше туда за декабрь. Многие говорят, что вот в декабре плохая статистика. Люди не идут, не активируются. Все работает. И в декабре, и в январе самое главное делать действия. Так смотрите: 29 января. Ой, 29 декабря активации в мою команду. Я получаю дивиденды. Опять активации в моей команду реинвесты, люди приходят новые. 30 новый партнер, 31-й новый партнер, 31-й я получаю свой пассивный доход. Единственный день, когда не было никакой активности, это 1 января. Ну, это и понятно, люди отдыхают после бурно проведенной ночи. Итак, работа начинается со 2 января. Давайте будем считать, сколько же в этот неактивный месяц, на ваш взгляд, Пришло ко мне партнеров, просто считаем: один, два, три, четыре, пять. Вот видите, у вас написано Туманова. У вас новый партнер в команде, и его логин: шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать.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 Тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь. Сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят два партнера. Заказалось бы очень тихий и инертный месяц и январь пошли ко мне, пришли ко мне в структуру в полном автоматическом режиме. С многими ребятами я даже еще не общалась, потому что у нас система настроена таким образом, что каждый партнер, заходя в нам проект, нам на обучение, попадает в отлично составленную воронку где начинает выполнять самостоятельные действия сам заходит регистрируется под нашей партнерской ссылки сам заходит на обучение выбирает для себя тариф для обучения и приступает к обучению причем все это делается очень быстро все очень понятно уроки у нас составлены настолько понятно и просто что каждый человек, каждый, кто хочет разобраться, в этом разберется обязательно. Тем более, что у нас есть наша партнерская поддержка, наша кураторская поддержка нашим партнерам. И, конечно же, созданы еще чаты поддержки. То есть 24 часа в сутки наши партнеры могут получать помощь. Теперь также смотрим, что мы видим, что активность здесь проходит каждый день. Здесь мой помощник показывает, сколько я заработала в тот или иной день, сколько моих партнеров проявили активность, сколько было сделано, выкуплено, сделано новых реинвестов. То есть это... Каждый реинвест – это новая открытая моя возможность для заработка. С какой процент своих дивидендов я получила, сколько мне пришло моего пассивного дохода от работы моих партнеров. Таким образом работают наши помощники, наши бесплатные помощники. И если вы хотите настроить все Точно таким же образом пользоваться поддержкой бота, иметь много бесплатных сотрудников, которые 24 часа в сутки будут работать на вас. Все мои контакты находятся внизу под видео. Пишите, что хотите получить консультацию, хотите получить бота. Дам вам подробную информацию и, конечно же, вы тоже уже в течение ближайшего времени сможете себе настроить и получить подарок таких же помощников. С наилучшими пожеланиями и до следующих встреч